Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня хочу поделиться с вами схемой вязания вот такого узора. Его можно назвать универсальным, потому что он подходит практически для любых вязаных вещей. Узор хорошо тянется в обоих направлениях и является двусторонним. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 12 плюс 3 петли. Моя цепочка готова. Первый ряд. Одна воздушная петля подъема. И в каждую петлю цепочки вяжем по одному столбику без накида. То есть количество набранных петель и количество столбиков будет совпадать. Первый ряд закончен, приступаем ко второму. Одна воздушная петля подъема. Четыре столбика без накида над четырьмя столбиками предыдущего ряда. Первый. Второй. Третий. 4. 3 воздушных три 3 петли в цепочке пропускаем, а в четвертую вяжем столбик с одним накидом Теперь обвяжем этот столбик пышным столбиком с пятью накидами. Первый накид, Вводим крючок под столбик. Второй накид. Третий накид. Четвертый накид. И пятый накид. На крючке у нас есть первая петелька от цепочки воздушных. Вот она. Связываем вместе все пять накидов, кроме этой петельки. А теперь связываем оставшиеся на крючке две петли. Вот такой пышный столбик вокруг обычного. Три воздушных. Три петли пропускаем. С четвертой вяжем 5 столбиков без накида петля в петлю. Первый. Второй, третий, четвертый и пятый. Повторяем элемент. Три воздушных, три пропускаем, в четвертую столбик с одним накидом. Вокруг него вяжем пышный столбик с пятью накидами. Связываем все петельки вместе, кроме последней. И связываем две оставшихся на крючке петли. 3 воздушных, 3 пропускаем, с четвертой 5 столбиков без накида. Вот это рапорт узоров 12 петель, то есть 3 плюс 1 плюс 3 и плюс 5. Кончается ряд четырьмя столбиками без накида, как и начинался. Третий ряд. Он обвязочный, петля в петлю. Одна воздушная петля подъема. Четыре столбика без накида над четырьмя столбиками предыдущего ряда. Над тремя воздушными три столбика без накида. Над пышным столбиком есть петелька. В нее вяжем один столбик без накида. Над тремя воздушными 3 столбика без накида. Над пятью столбиками пять столбиков. Потом три, один, три. И так далее до конца ряда. Заканчивается ряд четырьмя столбиками без накида. Четвертый ряд. В нем мы будем смещать узор в шахматном порядке. Набираем 3 воздушных петли подъема над первым столбиком. Над вторым вяжем столбик с одним накидом. И вокруг этого столбика свяжем пышный столбик. Три воздушных. Три петельки пропускаем. С четвертой вяжем 5 столбиков без накида. Наш пышный столбик второго ряда по центру относительно этих 5 столбиков без накида. Три воздушных, три петли пропускаем, в четвертую столбик с одним накидом. Он тоже в серединке пятерки столбиков. Вокруг него пышный столбик. Три воздушных три пропускаем с четвертой пять столбиков без накида. И так вяжем до конца ряда. После того, как связаны 5 последних столбиков ряда, набираем 3 воздушных петли, 3 петли пропускаем, а в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Вокруг него пышный столбик. И в крайнюю петельку ряда еще один столбик с накидом. Пятый ряд. Он обвязочный. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накида над крайним столбиком. Столбик без накида над пышным столбиком. 3 столбика без накида над тремя воздушными, 5 столбиков без накида над пятью столбиками. Три столбика над тремя воздушными. Один над пышным. Три над тремя воздушными. И так петля в петлю вяжем до конца ряда. В конце этого ряда я связала 3 столбика над тремя воздушными. Теперь вяжем столбик без накида над пышным столбиком. И столбик без накида в третью воздушную петлю подъема. Это рапорт по вертикали. Со второго по пятый ряд. Покажу начало шестого ряда. Здесь пышные столбики снова будут расположены над пышными столбиками второго ряда. Одна воздушная петля подъема, четыре столбика без накида, 3 воздушных, три пропускаем.